Мартышка от старости слабо глазами стала, а у людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, и что это везде очки. Очко исполнил, уже она на себе достала. Ветер очками то пищак, то к теме их прижмет, то их хвост бежит, то их понюхает, то их полежит. Очки не действуют. Прачки лишь к а лгали, опруку на волосах нет у них. И тут она с досадой и печалью, а пыль дохватила, что только быстрый заслыкали. К несчастью тоже бывает у людей, как не полезна вещь, цены, не зная ей, невежда пронес, вот так все худу клонит. А ежели невеста познать ней, то он ее еще и гонит. Спасибо.